Приехали мы из штата в Украину, а дочки почти три года. Вот попали мы коллегу Владимировичу с тем, что ребенок не переносил абсолютно дорогу. То есть она 20 минут, ее тошнит рвет. 20 минут, тошнит рвет. Мы для себя уже поменяли стиль жизни, поняли, что мы передвигаемся маленькими шагами, маленькими темпами. Это было невыносимо. И за три месяца мы от этой проблемы решились. При том, что еще в Штатах мы пробовали всякие браслетики, жвачки, даже свечи, то есть я в ребенке я вообще все уже пихала, Мультик, я уже всех слушала докторов, всех мамочек слушала, но два года мы ездить нормально не могли абсолютно в машине, это было просто, у меня все стояли ведра, пакетики, она уже сплачет, рвет и говорит, мама, ничего страшного, постираем. Поэтому я понимаю, для меня это было просто ну, завтра большая проблема. И вот последний месяц мы об этом забыли. Даже стоя в пробке, передвигаясь по городу 40 минут, я уже перестала дергаться и понимаю, что ребенок, слава богу, все в порядке. По трем пунктам мы прошли, совет какой. Первое, безлактозная история. Мы отказались от молока. Это самый главный провокатор был. Молоко, мороженка, сладкие творожки. А как вы сопротивлялись, когда я вам об этом Да, помогаю? мы сопротивлялись, и я не сразу этот совет послушала. То есть изначально мы взяли курс с, со спреями там и, и аппарата электромагнитный прошли, но было улучшение не кардинальное, и потом только тогда, когда отказалась от молока, все пошло просто в геометрической прогрессии, мы об этом просто забыли, то вначале у меня была реакция на одну машину, другую не было, сейчас, слава Богу, у нас хорошо, и вот мы едем обратно в Штаты, happy enough, да, счастливо, у нас все в порядке, я надеюсь, что Марта уже даст нам возможность попутешествовать на машине, как мы мечтали, вот так вот, рот trip сделать. Благодарю.